всем большой привет сегодня речь пойдет о том как быстро удалить косточку из сливы чтобы не пропускать новые лайфхаки и рецепты лайкните это видео и подпишитесь на канал приятного просмотра раньше я всегда удаляла косточки из слив с помощью ножа просто разрезала сливу пополам слегка прокручивала в разные стороны и вынимала косточку но с недавних пор открыла для себя более быстрый способ. Теперь беру обычную шариковую ручку, извлекаю из нее стержень, основание хорошо промываю и приступаю к работе. Вставляю ручку в ямку, где была плодоножка, слегка надавливаю, и косточка легко и просто выходит из сливы. При этом сам плод остается практически целым. Таким нехитрым приспособлением можно очистить от косточек большое количество слив за очень короткое время. Быстро, просто и удобно. Если вам понравился мой метод удаления косточки из сливы, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Делитесь в комментариях своими способами очистки слива от косточек. Всегда интересно узнать и попробовать что-то новое. Буду очень благодарна за ваши бесценные советы. Всем мира и добра!